Бабки задние тип 5059 59 предназначены для закрепления, удержания и центрирования заготовок типа вал при обработке на станках. Представлены двумя размерностями WZ и TSL, в основании WZ-70 имеется паз и места для крепления установочных шпонов. Высота центра 70 мм, но конструктивно Имеется возможность незначительной коррекции по высоте. Ослабив стопор, центр подводится в упор к заготовке и снова фиксируется стопором. Может использоваться с головкой делительной тип 5024, столом поворотным тип 5040 и прочей оснасткой. В основании TSL-402 также имеется паз и места для крепления установочных шпонок. Высота центра 260 мм, неизменяема. Стопор ослабляется вращением по часовой стрелке. Центр подводится в упор к заготовке и снова фиксируется стопором. TSL-402 может использоваться с поворотным столом тип 5040, TSL-400 и прочей подходящей оснасткой. Использование задней бабки полностью устраняет возможность отклонения от оси при обработке.